Всем привет дорогие друзья, с вами мистер Гудмен. Сегодня мы будем играть в игру под названием Блок Strike. Да, но перед началом ролика хотел бы сказать, что нужно поставить лайк и подписаться на канал. Ну ладно, погнали. Забыл сказать, я говорить не буду, так как мне лень. А режим называется Нюрдер. Мюрдер. Ну вот и конец видео, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал, всем пока.